Нет, нет, не хватит. Данте эти задачи Управлял просмотры пачки Деньги, кучка на буд бы мальчик. Только сам и не верю в удачу. С каждым годом мы так обогаче. Чувствую всех тех, кто со мной фальшив. Да. Лярты в ясноту отношения. Еще, еще, еще It's Больше money на счет It's Больше вес на счет It's Чик, люксов то в набор Чик, так наверх как летчик, Снес ногой забор It's Чик, поп, YouTube на месте Hi. Лайк и колокольчик right. Лярды вьюс на тубу Отношай так Впереди так много делать Но я не смотрю на время Ведь я боюсь ослепнуть Солетую тем, кто не верил Детский контент, но не детские деньги Даже папа не верил Ламба, оранжевый пепел Теперь мне не бывает грустно В кармане не бывает пусто Нам не лучшие бренды, мы кушаем Дорого, кушаем вкусно Лету я помню, откуда вылез Хай Салюту на соло эту тему вывез Серебенка, но сейчас золотая биржа Хочешь, что-то про я это ненавижу. Я делаю деньги и цифры не вру, как бы вам то не нравится, то не Я сырил все с запада. И что, какая вам разница? да да по Минску еду. Я не победи, собираю тренд, никому не обойти. Рулики танцуют на запястье я номер один, салют уйти. Номер один, я не победи. Брюлики а. танцуют на запястье и цепи Dance. Я номер один, oh, oh. салют у IT Сука Луи три тысячи бачей Зайдя на канал, ты наблюдаешь богачей Cash. А ты морпикет, yeah. yeah. все это на мне yeah. Притворяюсь бедным, типа я такой как ты huh. Я даже недавно помню, заходил в метро okay. как, Чтобы посмотреть на баннер со своим лицом oh, oh. Салютую фанта oh, Школьники достали, постоянно меня пали Фу, Улетел от них бизнес-классом на Бали Девочка моя, красотка, тоже популярна Первая любовь, купил ей пор Пятерка лям. пять. Говорите, типа, весь контент мой, это Запад Западные тоже Формат. Факты Я не вижу это через тонер своя ламба Я установил YouTube, зовите меня папа Baby. Номер один, yeah. я не победил yeah. Собираю тренды, никому не обойти yeah. Брюллики танцуют на запястье и цепи Ice. Я номер один, yeah. Салют IT Номер один, yeah. я не победил я не никому не обойти Рулики танцуют на запястье и цепи Я номер один, салют в Всем привет, меня зовут Влада 4 Глент, Кобяков это мой телевый Подписчики, да. да. да. да. да. да. я вас люблю, это, ламба, а это, Влад, это, Влад, это бумага, а бумага изменить на серую ленту